Новый проект EDGE от SELECT GROUP. Особенно интересен оказался инвесторам тем, кто а, заходит на перепродажу, и сегодня я расскажу об этом проекте и на его примере отвечу на ваши вопросы, а, какие нюансы при покупке этажа. Deal, так называемая оптовая сделка, то есть вы можете у любого застройщика в Дубае на начальном этапе строительства выкупить целый этаж, получить ряд преференций при такой сделке и в дальнейшем вы можете пользоваться ну, любой из стандартных стратегий, либо в дальнейшем сдавать его в аренду, может быть, даже свою управляющую компанию для этого используйте, если у вас будет большой объем недвижимости, либо вы можете перепродать. Кроме того, есть еще и люди, кто перепродают часть апартаментов, окупают тем самым полностью свои затраты на покупку этой недвижимости за счет маржи на апартаментах, и у них остается еще в собственности некоторое количество юнитов, которые в дальнейшем приносят пассивный доход, сдаваясь в аренду. Вот это один из наиболее наверное, интересных форматов инвестиций в Дубае. Чтобы вы понимали, в основном зарабатывают на перепродаже как раз такие крупные инвесторы. Ну, естественно, застройщикам выгодно работать с такими инвесторами. Но есть и заблуждение насчет этого, и вот в частности про Проект Edge от Select Group уже есть там, рассылка. Я видел эти материалы, кто, которые подготовили какие-то мои коллеги, может быть, из других агентств, где э, говорится о том, что якобы Select Group, э, Select Group дает скидки при покупке этажа. Но вот нюанс в том, и это кого-то может из вас удивить, но вне зависимости от объема покупки недвижимости, хоть вы выкупите там пол здания, но вам такой застройщик, как Select Group, точно не даст скидку. Неважно, пришли бы напрямую, там, без риэлтора, купили вы там этаж или пять этажей цена будет в любом случае фиксирована не в цене делать цена там и так хорошая вот в частности проект который сейчас о котором идет речь это the edge От, э, находится он в бизнес-бей вот рядом с тем проектом который находится сейчас из-за метростандартного это их ну скажем предыдущий проект крупный проект состоящий из нескольких корпусов находящийся на первой линии бизнес-бей на вот таком полуострове э, это пенинсула и здесь же вот прямо вот здесь будет находиться еще две башни проекта edge все его фишка в том что его э, резиденты смогут получать доступ на территорию пенинсулы пользоваться всей вот этой благоустроенной большой территорией плюс у них будут прекрасные виды на бурж халифа который кстати будет лучше чем из пенинсула э, на другую сторону будет открываться вид на бизнес э, бей канал и вот эту прекрасную благоустроенную территорию и при этом цены застройщик сделал ниже чем вот те цены которые в прошлом году были на пенинсула то есть можно зайти дешевле и конечно же сейчас проект вызвал там просто кучу суеты на рынке и вот сейчас еще до официального старта нет еще никакой информации не рассылать ни не презентацию нет макетов, есть там пару картинок которые просто сфоткали на закрытой презентации я уже снимал кстати, обзор про этот проект я вчера как раз был на этой презентации и публиковал оттуда stories посмотрите здесь будет ссылочка на обзор более подробно посвященный проекту и в описании тоже будет эта ссылка сейчас не буду на этом оставлять еще раз сейчас проговорю основные моменты если вы хотите зайти как инвестор на оптовую сделку с целью перепродажи. Какие цены? Ну, в общем, один апартамент, цена одного апартамента, one bedroom всего лишь от миллиона с копейками тысяч дирхам. Ну, понятно, что самые нижние этажи, они будут менее ликвидные, и не стоит вам наверняка их рассматривать. Те, кто берут по этажам, те берут, постараются верхние, этажи наоборот, более ликвидные, более видовые, топовые. Ну, к тому же, уже сейчас собрано большое количество заявок, Expressions of Интерес, на как раз таки наиболее бюджетные юниты. Ну, это вот один из моих клиентов уже, ну, тоже. Тоже хотел взять по минимальному прайсу, но ему уже сказали, нет, миллион двести будет минимальный вход. Чтобы вы понимали, да, разброс цен изначально, не то чтобы цены повышают. Еще одно заблуждение, что якобы цена повышается после старта. На самом деле просто разбирают более бюджетные варианты. Но вам, как инвестору, нельзя опираться на минимальную цену. Поэтому вы смотрите на прайс уже самых ликвидных юнитов. Это будет за One Bedroom цена где-то миллион триста и чуть выше. Это будут уже видовые юниты, в частности, с видом на Бурж-Халифу ту bedroom все на бурш смотрят. Некоторые one тоже. Это считается более премиальный вид для, для данной локации. Но видовые юниты будут абсолютно все. Так спроектированы дома, такое расположение земельного участка, что там виды очень шикарные. Итак, цена на один юнит для хороших инвестиционно привлекательных предложений начинается от 1 300 000. Это будет one bedroom. Для ту bedroom где-то 1 800 000. Вот на такую цену стоит опираться. Всего на этаже 12 квартир. Есть разные этажи по разной типа планировки но в целом э, позиция следующая что 4 ту bedroom остальные все one bedroom в чем же ваша основная выгода когда вы берете этаж казалось бы скидки вам не дают набрать отдельными квартирами может быть даже будет удобнее взять отдельные видовые но на самом деле главное что вы получаете это доступ к выбору юнитов, то есть возможность взять наиболее видовые, наиболее хорошие этажи, которые зарезервированы именно под оптовых покупателей. Короче, главное преимущество инвестора, который заходит на балк deal – это, так называемый доступ к инвентаре, возможность выбора самого лучшего. Что вы получаете, соответственно? То есть вот на сегодняшний день, например, вот на вчерашнюю дату уже 15 этажей было распродано в Edge из 45, по-моему. Причем первые 5 этажей – это подиум, то есть вообще почти не в счет, да? То есть это почти Половина была распродана до момента первой презентации вообще как таковой Ну потому что к уже есть инвесторы, кто с ними работает по прошлым проектам Это застройщик, зарекомендовавший себя У них построен самый знаковый проект на Дубай Марине, там Марина Гейт ну, понятно, что к ним есть доверие, есть люди, кто у них уже покупал, кто к ним уже заходил Кстати, вчерашний директор по продажам, вот ну кто вчера делал презентацию, он так и сказал, что проект Edge Там больше всего было продано этажей, но именно на пресейле, по сравнению с прошлым проектом Очевидно, что он располагает инвестициям. Плюс сейчас горячий рынок, который уже показал рост, но э, на фоне цены, предложений других застройщиков, я могу так сказать, что здесь цены еще прошлогодние. То есть, ну вот, сравните сами, вы наверняка сравнивали уже. Там был запуск от канала, канал, канал от Дамаг. Там цена студий была выше, чем здесь One Bedroom. Были другие проекты, сейчас не будем отвлекаться сильно, но на самом деле это самый низкий прайс, который можно взять в этой локации. А локация топовая, да, то есть граница бизнес-бэй и даунтауна. То есть это как раз самое то, что именно нужно брать для инвестиций. Ни в коем случае нельзя брать для инвестиций какие-то спальные районы, какие-то новые районы, какие-то перспективные локации. Ну, потому что мы не знаем, сколько лет они будут развиваться. Там куча свободной земли, там будет еще строиться там миллион всего. И, конечно же, это не будет не покажет вам тот, тот рост, который вы хотите. Брать нужно топовые локации. Вот именно центр, шаговая доступность бурдж халифы место, которое уже застроено процентов на 70, на 80, может быть даже. Там почти не осталось места для строительства Новые проекты в общем и целом демонстрируют Что каждый новый проект это все высший ценник И лишь групп нам сейчас Нас удивили своей консервативностью Может быть неповоротливостью В других ситуациях это качество неприятное Но в нашем случае это играет нам на руку Главное, чтобы вы были шустры и поворотливы Тогда вы сейчас сможете это взять Итак, цена на этаж Начинается от 17 миллионов дирхам Ну и разброс где-то в диапазоне до 22 до 23%. Все зависит от высоты. Первоначальный взнос составляет ну, вообще, самый первый платеж это expression of интерес выражение интереса. На интерес вы должны внести 700 тысяч дирхам. Это сумма возвратная. Если вы не выйдете на сделку, не подпишите букинг она вам вернется. Вы можете внести ее безналичным переводом по SWIFT. Есть разные механизмы, неважно, мы это проговорим в случае, если у вас будет конкретный интерес. Дальше следующий платеж это 20%. Его по умолчанию там вносим в течение недели, но застройщик может дать чуть больше срок, чтобы вы внесли 20% от общей стоимости выбранных юнитов. И дальше по payment плану следующий платеж. Через полгода еще 20% да, относительно крупный платеж. Но и на этом все. То есть, и дальше вы ничего не платите до конца строительства. Конец строительства это октябрь 2026 года. То есть, у них на самом деле очень необычный особенный payment план: 40 на 60, 40% в течение строительства, 60% по факту сдачи, обычно наоборот, обычно застройщики больше вот вытаскивают большую часть из своих инвесторов в течение стройки, там 60 или 70 процентов в течение стройки. Причем там, ну, большим количеством платежей, там, постоянно через каждые 3 месяца платежи. Здесь всего два платежа. Это позволяет вам вести себя более расслабленно. То есть вы можете, ну, внеся эти 40 процентов, плюс, не надо забывать, еще 4 процента налог, вначале вы тоже платите. То есть в общей сложности вам нужно внести 44 процента. of interest туда уже входит. Вы платите эту сумму и вы можете перепродавать на любом этапе вы можете подождать и перепродать готовое да это более долгий срок инвестиций но на практике это отбивается самое выгодное перепродажа это когда вы перепродаете уже готовое да есть проекты которые прям так мощно выстреливают на фоне э, текущего роста рынка что можно там через полгода перепродать и заработать хорошую маржу но чаще всего лучше энд-юзеру то есть тому кто будет вам как инвестору переплачивать продавать уже готовое или почти готовое естественно вы можете повторюсь часть юнитов распродать там в течение строительства в частности там ну, закрыть этими вашими этой выручкой остатки за другие квартиры и сдавать их в аренду это наверное самое вот волшебное что можно представить чтобы бесплатно получить там несколько квартир в центре дубая которые будут приносить вам ежегодную рой там если мерить его от цены если бы вы заплатили бы эту цену за квартиры купили бы на вторичном рынке ваш рой был бы там процентов 6 ну по факту на сегодня рынке. но, когда вы входите изначально по такой схеме, которую я вам описал, ваш ROI он там стремится там, к 30% на изначально вложенный капитал. Вот на это застрите свое внимание, напишите мне, чтобы я вам, может быть, пояснил в личном беседе, я вам сделал расчет конкретных юнитов. Единственный нюанс, что вот с этим нельзя чистить, потому что этот проект он разлетится уже на этой неделе. То есть будут еще в резервы некоторые этажи под балк-дил. Ну, в любом случае решение нужно принимать Сейчас очень оперативно, в течение там двух-трех дней это то время, которое есть у вас для раздумий, чтобы войти в данный проект. Я надеюсь, что вы уже рынок сориентированы и вам уже есть чем сравнить, тогда вы уже сможете увидеть выгоду этого проекта и принять свое решение. Что ж, друзья, пишите, кому это интересно для личной консультации. С вами был Даниил про Дубай. Всем пока.